мы подошли к шикарному средству, который тонизирует организм гриб-чага. Это стопроцентный чистый экстракт сибирской чаги. Полностью натуральный суперпродукт, который очень мощно стимулирует иммунитет. Чага известна своим высоким содержанием меланина и дает возможность действовать как мощный антиоксидант. Чага содержит множество витаминов и минералов. Один из самых плотных источников витамина В5, который поддерживает надпочечники и органы пищеварения в идеальном состоянии. Благотворно влияет на нервную систему и иммунную систему, помогает предотвратить повреждение клеток и тканей, сводит на нет антивозрастные свойства. Этот тонизирующий гриб давно используется в традиционном сибирском и китайском травничестве. Потребление оптогенных грибов может вызвать благотворное влияние на нервную систему, иммунную систему, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему и эндокринную систему.